Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, это видео понравится тем людям, которые любят экспериментировать над своими обликами, которые любят уникальных маунтов и красоту в этом мире военного ремесла. Сегодня речь пойдет о уникальной интересной особенности у нововведенного маунта под названием «Потусторонний издовой выдрик». Напомню, дается он за достижение, в котором требуется собрать 500 маунтов — в целом это не особо сложно, потому что на текущий момент в игре более 700 маунтов и очень много было введено в шейл, поэтому я думаю, собрать выдрика при желании, ну не такая уж прям глобальная проблема. Но ближе к сути, собственно, что у нас получается? Выдрик сам по себе, грубо говоря, это выдра, я правильно понимаю? Ну, по-моему, да. Такой маунт интересный, милый, очень хороший и призрачный, как мы видим. То есть облик довольно-таки схож с обликом ночного народца. Имеется уникальный маунт спешал, иначе говоря, трюк. Жмем пробел в той зоне, где выдра не может летать, и она носик чешет. Это мило, это очень красиво. Мы можем изменить облик нашего персонажа под аналогичный прозрачный, голубенький цвет. Что нам для этого нужно? Нам потребуется абсолютно любая игрушка, абсолютно любой облик, который мы можем себя скликать с целью того, чтобы изменить свой облик. Надеюсь, не запутанно сказал. Буду использовать запасной капюшон темного следопыта. Использую его, когда 2 часа, действует 10 минут. Облик темного следопыта также стал синеньким, прозрачным. Если его отменю в бафах, то облик персонажа тоже будет прозрачный и синий. Круто? Да, довольно-таки круто. И это будет действовать до того момента, пока я с маунта не слезу. Ну, допустим, я слез, все, облик стал обычный. Два часа довольно-таки долгое КД, поэтому, разумеется, нужно найти какие-то другие предметы, какие-то другие игрушки, которые меняют облик нашего персонажа. Что можно еще сделать, реализовать? Ну, как вариант... Клятва Хранителя Огня — это предмет, который покупается на вневременном острове за монетки и действует 10 минут, и КД 10 минут, то есть довольно-таки быстро откатывается. Мы юзаем Выдру, мы юзаем Клятву, мы должны быть, по идее, в красном облике Ордоса, а мы уже в синеньком прозрачном, можно его сбросить, и персонаж также будет прозрачным синим. Баг или фича, думайте сами Если вы сможете найти какие-то игрушечки, которые морфуют таким же образом и получается такой же эффект То пишите в комментариях, составим небольшой список этих игрушек Я тоже посижу, покликаю, поизучаю Быть может найду большее количество игрушек и большее количество предметов Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки Не забывайте о ссылочках в описании До скорого!